Предыстория такая, была луковица лилии, это уже не покупная, а выращенная у меня, вот где-то вот в этом месте на огороде. Вот такая большая луковица была, чешуйки отломал, чешуйки замочил где-то сутки в воде были чешуйки, потом между двух салфеток, обязательно не то, что с одной стороны салфетка, с нижней допустим, а с двух сторон салфетка должна быть, это важно, вот. Вот Можно на какую нибудь блюдце блюдцы потом салфетка мокрая Потом эти чешуйки раскладывать вот так вот Чтобы был контакт с салфеткой мокрой Сверху еще салфетка И все это в целлофан, вот эту тарелочку Вот так у меня было Через месяц на вот этих вот чешуйках Вот этих чешуйках Вот, вот так она лежала Появились маленькие бульбочки. Они были намного меньше, чем вот это. Потом я взял вот такой вот. Ну, от бутылки отрезал. Нанес дренаж в виде иголок. Потом просто перегной меня был привезен. Перегной. И где-то пустил там на сантиметр, полтора, два. И вот она вот так вот вылезла. Каждая бульбочка... Вот так вот. Значит, первую я вот эту вот взял. Вот эта чешуйка совсем сгнила. Ее не было. Было просто три вот таких ростка. А тут вот четыре. Вот так вот. Что я сейчас делаю? Я их отделяю. У них свой листок и свой корешок. Просто потихонечку руками отдираю и сажу сюда. Вот. И она уже тут будет меня расти наращивать э, луковичку осенью еще сниму вот луковичка естественно наросла от первоначального но будет еще э, расти обрастать чешуйками уже какой корешок довольно таки мощный ну все потом продолжение сниму вот сколько мне надо рассадить для чего а... <к <к Посмотрю, какой результат осенью. Я их даже выкопать не буду, потому что эти азиатские лилии выдерживают температуру до минус сорока. До минус сорока выкопать не надо. Ну, собственно, результат надо смотреть. Как он там проявит себя. Если могу, оп, по собственному желанию, чтобы так было. Как будет, так будет. Буду снимать. И вот, а в планах какие? Вот луковица нарастет и продавать ее скажу у нас в магазине 120 рублей луковица. Ну, скажем, за 100 рублей выставил. люди будут брать? Немного хочу продолжить. Вот эта лилия. Вот такая. Заявленная высота. Метр двадцать. Вот они у меня еще две красавицы. Это с луковицы. Большой луковицы. Вот она вот не сегодня, а завтра уже будет распускаться. И я обещал вот эту лилию за ведро картошки соседки отнесу. Ну вот, отцветет вот так вот. Только вот это, знаете, из чего? Это все говорят, что э, луковицу, да, если луковицу, вот я слышал, можно только одну треть чешуйка отрывать, иначе она не зацветет. Да тут с одной из чешуйки, вот такой чешуйки чесночной, вот оно зацвело. Так что не надо ля-ля, я не знаю, что они там ерундой занимаются. Все цветет хорошо, все прекрасно. Вот больше результат, Но ну, это уже отцветший. Ну, это, не знаю, больше сантиметров 60 ну вот это уже вот-вот-вот-вот ну вот отсветшие да все цветет все цветет даже с маленькой чешуйки вот так хочу а еще лилия микс 12 июня посадил сегодня 18 ой то есть 30 и 18 дней вот в таком состоянии за 18 дней из ничего просто была луковица и все что я сделала салфетку там внизу э, перегной по-моему э, потом луковица потом все это э, опять же зас... луковица расставляется в салфетке влажной э, влажной салфетки сейчас попробую ну как была влажная так и остается и сверху песочек чтобы не пересыхал а, перегной